Здравствуйте, уважаемые! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, делитесь этим и другими видео в соцсетях, оставляйте свое мнение в комментариях. А теперь остатки сладкие, потому что после ролика с настойками, где была апельсиновая задействована, осталось немножечко в бутылочке апельсинчиков. И нам нужно сделать настоечный фреш. Сейчас посмотрим, что из этого у нас получится. Сколько нам выжимаем. Было задействовано и 700 апельсинов. Сейчас мы это все вытряхнем, пожмякаем, процедим. Смотрим, что вышло. Поехали. Так, начало уже отличное. Без всяких выжиманий мы сходу получили 300 грамм. Так, теперь продолжаем. В общем, как-то более-менее справились, тазик весит 90 грамм. Смотрим общий вес, полтора кило, смотрим, что с полтора кило проспиртованных корок у нас получится. Начинаем тихоньку жмяк 300 уже есть, отливаем, кажется должно нормальное количество получиться. 350 получилось. Здесь 300 Того 650 с полутора литров мы выжимали. из полтора полутора килограм апельсинов получилось 650 миллилитров апельсинового фреша. Ну что ж, спасибо за просмотр. Пока.